о фотографиях, найденных дома в семейном архиве. Продолжение. В предыдущем ролике я рассказывал, что если у вас дома есть фотографии, и вы не знаете, кто фотографировал, с такими фотографиями, к сожалению, ничего сделать в современных условиях нельзя. Такие фотографии считаются произведением с недоступным правообладателем, и по современным российским законам их статус не определен в отличие, например, от Соединенных Штатов Америки, где все-таки какая-то работа проводится, и в Википедии можно, на Викисклад можно загружать фотографии с недоступным правообладателем, с момента изготовления которых прошло больше 120 лет. Тем не менее, раз уж зашла речь о таких сроках, как 120 лет, нельзя не упомянуть некоторые русские фотографии, которые все-таки можно загрузить в Википедию, Хотя это довольно сложный процесс. Речь идет о фотографиях, которые по признакам, не требующим специальной экспертизы, могут быть признаны до революционной. То есть они были сделаны заведомо до 7 ноября 1917 года на территории... Российской империи, за исключение Финляндии и Польши. То есть, например, фотографии с фотоателье до На паспорту есть данные этого фотоателье, адрес. Там указан год, там 1910, скажем. Да? Вот такую фотографию можно загрузить, потому что она уже перешла в УД из-за того, что Советский Союз объявил себя отказался от правопреемства Российской империи, да, объявил себя неправоприемником Российской империи. Соответственно, э, все произведения, созданные в Российской империи, сейчас перешли в общественное состояние. Но э, дореволюционный э, срок, ну, это, дата, до дата изготовления фотографии должна быть видна без экспертизы любому э, нормальному человеку. Да, то есть там Именно должна быть какая-то надпись с адресом, с годом, какие-то еще явные совершенно признаки, какое-то здание, которое было разрушено там в 1915 году, это точно известно. Да, вот оно, если есть на этой фотографии, ну, можно сказать, что да, она была сделана значит, до 17. -го. Такие фотографии с шаблоном PD Rus Empire, ну, на вики складе это найдете. Если нет, то напишите мне. Я помогу. Вот такие фотографии в виде исключения можно. Загружать на весь склад. Но здесь, опять же, есть некоторые подводные камни, из-за которых такую фотографию могут удалить. Например, такая фотография обязательно должна быть именно была быть опубликована в Российской империи до 17-го года. Если даты первой публикации является наше время, то, скорее всего, такая фотография будет все-таки из «Свякинского удалена. У нас там есть одна очень активная участница из Америки, которая вот любит такие фотографии удалять. Также есть там небольшое ограничение. Эта фотография должна быть опубликована в Российской империи, но не должна быть опубликована в течение там, месяца после революции, в общем это почитайте по ссылке уже в русской Википедии Вп, двоеточие, семь архив, нижнее подчеркивание Ри. Такой хитрый адрес, но в часто задаваемых вопросах форума авторского права есть ссылка. Посмотрите там. Если не поймете, про что я говорю, опять напишите в комментариях, я вам пришлю Все, спасибо.